Всем привет! Вы на канале компании Радиосила. В этом видео мы расскажем вам про такую радиостанцию как Альфа-80 и начнем пожалуй как всегда с комплектации. Итак в комплект входит само тело радиостанции на литом алюминиевом шасси для большей надежности.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 Есть клипса для крепления на пояс и темляк для руки. Инструкция полностью на русском языке. И как мы уже говорили, выполнена она на литом алюминиевом шасси в пластиковом корпусе.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 С правой стороны под пластиковой заглушкой, опять же с прорезиненной прокладкой. Находится аксессуарный разъем по типу Kenwood для подключения кабеля программирования или гарнитур. С задней стороны мы видим площадку для крепления клипсы на два винта, 4 контакта аккумулятора с обозначениями и защелку для его крепления. Включается радиостанция правым регулятором. Он же отвечает за громкость рации. Следующим регулятором переключаются каналы. Всего 16 каналов. Большая кнопка отвечает за передачу сигнала в эфир. Следующая при коротком нажатии включает самоподавление. При длительном нажатии включает FM-радио. И последнее, при коротком нажатии, дает информацию об уровне заряда аккумулятора, а при длительном активирует сканирование канала, при этом светодиодный индикатор начинает моргать. Функционал на этом не ограничен, но остальными функциями вы можете воспользоваться при программировании радиостанции с компьютера. Рабочий диапазон 400-480 МГц у радиостанции UHF и 136-174 у радиостанции VHF. 16 каналов памяти, на которые заранее запрограммированы частоты у радиостанции UHF. Это 8 ЛПД и 8 ПМР частот. У радиостанции VHF частоты программируются под конкретного заказчика. Мощность радиостанции регулируемая от 0,5 Вт до 9,5 ватт Емкость батареи 2800 мАч. Габариты без антенны 112 на 60 на 40 мм. Вес полностью в сборе радиостанции составляет 283 грамма. Рабочий температурный режим от минус 35 до плюс 60 градусов по Цельсию. Входное напряжение на зарядный стакан. 13,8 вольт, благодаря чему зарядка может происходить от прикуривателя в автомобиле через простой адаптер, но, к сожалению, он не входит в комплект. Рацию Альфа-80 можно охарактеризовать как крепкую, надежную и мощную радиостанцию, которая не подведет в трудных условиях. Данную модель мы тестировали и по дальности, она показала один из лучших результатов и на влагозащиту. Ролики вы можете посмотреть по подсказке вверху экрана. От себя могу добавить, она прекрасно себя зарекомендовала на открытой местности и в густом лесу, в городских условиях, с плотной застройкой и на территории завода показывает лучшую дальность связи и помехозащищенность. На данный момент это одна из самых популярных радиостанций, у которых нет аналогов в этом ценовом диапазоне.